Ночь раскрыла крылья, словно птица. Тишина окутала твой дом. Пусть тебе чудесный сон приснится, И пускай он сбудется потом. Спи спокойно, и во сне улыбка, Пусть твоих коснется милых губ. И ночной покой не будет зыбким, Ангелы его пусть берегут, К звездам чтоб тревоги все уплыли, Еще дальше страх чтоб улетел. Отдыхай и набирайся силы Для дневных забот, насущных дел. Спокойной тебе ночи И самых приятных снов.